Обмана в этом мире, вот видите, даже жопки поролоновые. Накладки делаются. Или силиконовые, или, силиконы, или еще какие-то. Да. Ну это пипец просто какой-то. Зачем? Зачем все время обманывать? Ведь за это все равно придет то ли карма, то ли карма, то ли по просто. По, жизнь по корме как раз. Конкретно как даст. Ну нельзя обманывать. Вот просто нельзя. Надо это осознать. И только по правде и по справедливости О, это классно, а вот она биполярочка что происходит с людьми, кошмар, одна жестокость надо возвращать смертную казнь вот. с одной стороны конечно логично, потому что ну, всевозможные эти самые, которые человекоподобные вот эти питеки, вот, ну их же надо как-то изолировать вот. ну как-то я не знаю, гуманно к этому подходить ну я не знаю, высшие силы как-то ну приняли решение, видите Михаил Маленков. Да. в рейхе это просто название редакции, как в текстах. Первая редакция, вторая редакция. Ну это на самом просто... деле понимаете, это же как вот этом вот немецком этом языке так называемом, да, дополнительное количество букв. Ну, вот попробуйте этот самый, да, мы когда-то показывали, как пишется борщ на немецком, ну, да, ну это ж пипец какой-то, там 15 букв каких-то, зачем, которые все равно не произносятся, вот. Или там в этом французском, да, в том же самом типа английском этом языке. Проще надо быть, чтобы каждый звук соответствовал каждой букве, и все будет да. нормально. Орехи а это как у Фоменко с Носовским, про этих Людовиков и прочих. Просто умножили, добавили. Да. А на самом деле Лютовик. это просто рай. Вот Просто рай. И ну, все, Версии матрицы еще тоже, да? Как обычно, вот это, да, это ж, что там, Дели, да? Вот почему-то Дехли вставляется это да точно так же не а Рай, Рено это Французский это тоже пипец же. дома поговорим пиздюли отложенного действия да это страшные <с> слова улыбочкой. сейчас будет отряд наград вот. наше дело правое мы победили интересная какая-то звезда у Сталина на ну то понятно героя на на груди посередине, я имею ввиду. Ну это по идее орден Победы, или этот Мне кажется, это или Кутузова, или какого-нибудь там Суворова, что-то такое. Вот, это за доблестный труд в Великой Отечественной войны, 41 45 Тружеником тыла. Вот, это... Вот, это такая или вот даже может, была. Фронтовикам. Вот, играли мы в пристенок. Вот, в том числе и вот такой. И такая не была, морей. несколько было. Вот тут интереснее. Вот 1888, это 70 лет вооруженных сил СССР. Какой-то венок, ну там типа три войск. летчики, моряки, сухопутные, да, там летчики или что-то. В чем он там? А, ну да, вроде как шлем, да, это, это же ну, вроде как. Экономический с этим с самым Спектролит... ну, да. Ой, спектролитовым. С текстолитовым этим, ну да. Вот это 70 лет. А вот за 60 лет. Каска какая-то непонятная. Там самолеты, ракеты. 18-78. 60 лет. То есть, так называемая страна, она просто разная была все время. Точнее говоря, это было. Наполнение, ну, виртуальное на самом деле наполнение. Вот здесь еще вот этот же ж рсфсрский один из первых гербов, действительно плух и молоток. Не серп, а плух и молоток. Это в 20-х или там что-то такое годах разрабатывали вот этот герб советский. А э, на Красной Звезде, и вот это ж мечи, это ж э, э, там винтовка, да, mm -hmm. это ж именно Красной Армии. Не советская, а Красной Армии. Вот этот же ж герб с этим. Плуто, плугом и молотком. Ну, то есть это ну, тоже другое совершенно. А по сравнению с медалью более правильная, более здравая Не вот это косить и забивать, да, что там отрезать э, причиндалы при и все такое прочее. Ф Нет, это плу действительно, да? Вот это тоже вот это... За 10 лет нету этой медали, я уверен, что ей нету. Это вот за 40 лет победе э, Великой Отечественной. Вот уже начала она называться Великой Отечественной. Тогда была по, за победу над Германией 20 лет, да? Вот, юбилейная медаль такая. Вот. А это вот 40 лет уже в Великой Отечественной войне. Что, разные войны были? Вот, вот это вот такую я никогда не видел. 45-65, это 20 лет. Причем, что ты же говорил, что когда вот праздновали? Вот 70-х же да, активно начали праздновать День Победы. В 75-м или в 76-м году первый раз начали... Праздновать победу. До этого ее не было. 20 лет. А 10 в этой где я находил эти медали не было. Казалось бы, в 55-м году можно было бы уже, ну, этот да, самый, уже да, да, вспомнить мебели, про это. Нет, просто война или распечатка этого мира закончилась где-то ориентировочно в середине вот этих 60-х годов. 64-й, 65-й или как Иваненко говорит, 67-й. -го. Да. Ну, Что-то типа этого заканчивалось. Это распечатка. Вот, народ начинал э, осознавать, где он находится вот, Но к сожалению э, Самых хитрых сразу поставили к рулю Хитроделанных, хитроделанных роботов включили ага. да, А народ в основном спал вот, и до сих Опять же, какие 10 лет победы может быть? Если когда там мир с Германией? Типа, с кем-то не подписали в итоге? А да? Нет уж подписанного, ни с Японией, ни с Германией Только Вермах подписал капитуляцию Ну тоже в 50-х что-то такое Вроде бы, или нет? Или ничего ну, не Вроде нет. бы не, тогда, не шипонии, что, этого 9 нет. мая, mm. вермахт якобы, опять же Вермах, не Кринс -марины, вот хотя якобы подписывал этот же... Ну, адмирал э, э, же, э, этот, да. э, как его, Дейниц. Ну, тоже вот интересно, да? Как это якобы, цитата, когда он заходит в этот зал и говорит, что и эти нас победили, на хранцузиков показывают mm -hmm. пальцем. Вот радиосюрприз называется. И вот интересно, что у него сзади. Ну, вот Видите, это радиоточка ш... была Розеточка. Вот, в время. Вот я такой помню. В осветительную был. сеть не включать. Я вспоминаю, ты же говорил, что было отдельное для радиоустройства розетка, отдельный провод и шел. По нему было ну, меньшее, минимальное напряжение 15 вольт. Маленькая э, вольтаж по нему шел, по этим проводам. 72 вот так, вот 70%. Название я точно не помню, конечно. Ну, в принципе, точно такой он был. Такой текстолит, такой, что его сжечь невозможно, да. И картонная вот эта заточка сзади. О, Миша Маренко пишет. У меня такое же радио было. Вот. Радио. Это называлась, проводная. Вот. В городе. Я когда на практике был, после девятого, по-моему, класса, или не помню, когда точно, вот как раз в этом самом. Как он называется наш этот радиоцентр, этот, короче, городской вещание. Еркач, было тоже. Ну, так вот. Третий день я наедине с котом. Знаете, существо, которое только жрет, спит и срет, так себе компания. Поэтому коту скучно. Вот провода у нас еще, кстати, по переулку mm. до сих пор. Вот и вот этот сосед, который я не знаю, живой он сейчас или нет, вот что у нас вот это развалено рядом. Он пользовался даже вот э, уже. Ну в каких? В нулевых годах это радиоточкой. Нет. Так. Частоту, ну эти мерить. Вот. метр. То, то, что на самом деле сейчас вот как раз вот раз разводят. Потому что если померить э, вольтаж, да, в сети будет где-то порядка там 170. Вот. А мощность она никакучая. А почему мощность никакущая? А потому что не 50 герц. В лучшем случае, если не 46, дают. Вот, то и, скажем так, на этом хорошо. А это как раз падает, очень падает мощность сети, поэтому... Михаил Маленков, до сих пор в Питере вещание по этому радио идет. В основном старикам мозги промывают маркетингом. Вот так вот работает. Не должно быть... И если так вот разобраться, должно быть вещание и по этим проводам радио, и должно быть вещание еще по тем, которые мы вообще не знаем. которые в землю засунули. Ну да, что провод один в землю засунул ну, да, и, и слушаешь там Аль Альфа Центавра, Альте Барана или других там наших других баранов. здравых здравых локаций, здравых миров. Вот, там, по-моему, Амур и Тимур, ну, наверное, Шамур-тигр, Тимур-козел, знаменитые друзья, там подборку находил, не, необычные друзья среди животных, ну вот, ну, вот, якобы вот жили, не съел он его. Друганы такие были, Это Тигр, я помню, советские козло. времена, об этом еще говорилось, тогда еще здравые какие-то репортажи были, вот, это 70-какие-то годы, по-моему, если мне память не изменяет. Первый раз вижу такую фотографию Владимир Семенович и э, Марина Владимировна Полякова. Она же Марина Влади. Это, Когда вероятно, читают письма мои через плечо. Вот это, вероятно, в одной из редких их поездок на этом самом, наверное, с этим капитаном Гарагулей. Вот, на теплоходе Грузия, наверное. Вот, еще видите, джинсы дудочкой. вот это. Ну, там 73 год было написано, вроде бы, как ну, напережь. На шуриковские подходы подстрелены, ну, да, я по идее, конца. уже должны быть клюш начинаться. Так, это отчет Руслый. я все время скрин делаю. Вот ну, так сказать, для истории ну, 33, по окончании э... игрового стрима, Зрители сейчас... после каждого стрима. Ну, да. Сейчас 30, давайте прожмем больше в этом в обыкновенном. Так, это был 355, вот 30 присутствовал, это предыдущий как раз тоже на Нике. Вот. Ну, будем надеяться, что будет побольше. Ши-то связь нищий какая-то поганая. Вот видите, вот действительно этот самый, вот действительно получается, да, вот определенный такой, то ли приемник, то ли передатчик, то ли два только, в одном. Только из земли прием не берет, да, потому что вну, mm -hmm. внутренно это самое. Хотя у этих, у лисичек вогнутая что-то торчит, поэтому тут по-разному. Тебе никогда не произойти человеческий интеллект, у тебя ипотека на 20 лет, какой нахрен интеллект? Mm -hmm. Это про ну, этот вот был, вот. на прошлом потоке про естественный интеллект, да? Про сомнения Вот это вот подзабыли тоже про него. Эсперантаж этот знаменитый, что все революционеры, пролетарии будут говорить на одном языке, чтобы было аж удобно. Ну, вроде бы как правильно, да? И как его, видите, продвигали-продвигали, все, не, а лучше разделяй и стравливай. Удобнее разные язычки придумать, чтобы можно было мозгами управлять стравливать друг друга, а один сложно, даже искусственный, даже если бы один был бы ну, искусственный. вот уже. Кстати, он до сих пор существует, есть до сих пор встречи, общение на этом эсперанто. Ну, такой примитивно русско-испанский диалект был придуман. Я сейчас, вот эта мысль возникла насчет этого эсперанто, это, наверное, из-за того, что запустили Шариковых, вот, которым не... то ли целенаправленно, то ли они из-за своей словарный Тупости, запас не, могли не смогли осилить русский язык, uh -huh. вот, поэтому стали появляться всевозможные эсперанто испанские, французские, немецкие, а потом перешли вероятно на вот эти языки, которые ну типа считаются, ну, немецкие французские вот, украинские и все такое прочее, а ну еще верни что это еще так, эсперанто, эти вот, языки. опять же, гляньте на эти физиономии, вот, совершенно нелюдские. людские Мужские еще куда не шло, но женские, это такие страхолюдного произведения были существа, вот. Я не знаю, с пьяну под этим самым, под героином. <сосы> а, с водкой, да? вот таких вот. Это просто лютый трешак. Миша. Женщины 20-х, 10-х годов. Так, что то еще что-то хотел? Да, что-то забыл. Да, Миш, что ты там, три? Что-то хочешь сказать? Не? А. С трех устройств ведет. А -а -а. Класс конечно, да. ну, вот Игорь Кадьевич, поздравляем, что ты выдержал вот это вот целый год, да, и доказал ну, вот, вот это, всей этой общественности в своем поселке, на своем заводе, вот, доказал, что вот, ну, возможно, ты даже в единственном числе остался, да, тот, который проявил настоящий уровень настоящего осознанного человека. Вот, дальше Стержень больше. Сержень свой проявил. Вот. Дальше вот это вот бурление говен в массах, да, в поселке, на заводе. Вот это произойдет. Час. Вот. Нар народ начнет раздупляться, все это дело, да, вот, И начнет осознавать малеха, да. А зачем они так вот, почему они такую э, слабость допустили. В общем, эти поклоны, благодарность, уважуха, вот, за то, что продержался. да серьезный Сэм, украинский эсперанто. Да, вы ах! Так, вот, а это ах. не помнишь? Так, это. Этот... Миша, по-моему, заскринила Левань, не помню, кто-то из соратников. Это по окончанию стрима. Сколько было этих самых э, просмотров? Ну, сколько там не Где-то. Я... Где ж смотреть? Подписан 25 лайков. Ничего так, ну, не никакой, видать. Где-то этот самый где-то было. Это то ли 85, то ли 95, что-то типа этого. Вот. Мы делаем из плохих закладчиков хороших саперов. Ну, да, вот, ну, жизнь, конечно. Поварская но... такая тема. Ну, Кто какой жизненный путь для себя выбрал, да? Все равно, по-любому, человек все равно сам выбирает, так сказать. Человек кузнец своего счастья. Вот и несчастье тоже. Серьезный сэм.